Знаете, что 9 мая вот на этом перекрестке перекрывают завтрашний да, войн? Нет. Вот, будет закрыт перекресток. Как думаете, как по будет? Ну, дома сидеть надо будет. Все будет стоять полностью. Так сейчас стоит, потому что много светофоров. Она будет вообще стоять. Никто никуда не проедет. Водители заранее пытаются смириться с тем, что улицу 9 мая перекроют на пересечении с авиаторов. До 8 июля там будет дорожный ремонт. Местные жители рассказывают, поток транспорта здесь не останавливается даже в разгар дня. Более того, с северного шоссе сюда съезжают фуры, что тоже тормозит движение. Мэрия дала схему объезда, вот только она, по словам координатора общества автовладельцев Егора Фролова, совсем непригодна для этой дорожной ситуации. Она не рассматривалась на рабочей группе по оптимизации дорожного движения. То, как видно, как там организовано движение, то есть, допустим, проезд прямо по авиаторов запрещают и объезд, разворот в районе планеты. То есть там и сейчас пробка скоплена. Ситуация никаким образом не просчитана, ходы никакие дополнительные не просчитаны, объезды нет. Легче не становится и на улице профсоюза. Отсюда водители стабильно жалуются. Здесь постоянные заторы за ремонтом. Даже сейчас, посмотрите, в три часа дня здесь достаточно тяжело проехать. Сложно представить, что здесь творится, когда наступает час пик. В пятница, конец недели, они вытворяют такие вещи. А сколько опозданий по у вас? Сейчас скажу. Я опаздываю на 44 минуты уже. Ужасно тяжело. Я думаю, ремонт можно проводить как-то и ночью делают с подсветками. Зачем в середине рабочего дня? Или дождитесь, когда суббота, часть людей разъедется на даче. А вот так вот мы 30 минут спускаемся с Копыловского моста. Копыловский мост тоже битком. В Октябрьском районе ремонт идет на 8 улицах. Перекрытыми остаются участки на Копылово, Керенского, Красной Армии и вся улица Волочаевская. Будут к выходным в городе кратковременные ограничения движения на улице Палова а зато. Щерса, там отремонтируют ЖД-переезд. И еще проспект мира от Каратаново до площади перед БКЗ. Там пройдут выпускные у кадетов. Ну а если вы увидели некачественный ремонт или как в дождь кладут асфальт, присылайте нам фото и видео на Вайбер, WhatsApp или Telegram. Или звоните по телефону 265 4520. И не пропустите следующую серию нашего проекта уже в понедельник. В новостях ТВК в 20.0. 20 Алена Крашиникова, Александр Тропин. Новости ТВК.